Сегодня мы начинаем наш третий выпуск новостей в этом году и девятнадцатый за все время. И вначале, как всегда по традиции, хотелось бы сделать заявление. В этот раз это будет не объявление по поводу каких-то мероприятий, а скорее это будет уже, так сказать, по факту. Мы знаем, что ночью была разбита скамейка Клинтона, это в куропатах такая скамейка которая была привезена из америки когда прилетал клинтон девяносто четвертом году какие-то неизвестные вандалы ночью это сделали и насколько я понимаю ни на какие камеры никуда они не попали не были никем зафиксированы поэтому я думаю что необходимо всем кто может приехать в Куропат и поддержать защитников в любое время кто насколько может для того чтобы усилить так сказать там охрану поскольку ну я не знаю точно кто и что но возможно это сделали люди скажем так связанные с владельцами ресторана которые в бессильной злобе пытаются хоть как-то отомстить активистам если кто-то может приезжайте в любое время я также постараюсь на неделе выбраться в куропаты еще раз чтобы посмотреть, что там, как, постоять с активистами, и вас, конечно, к этому призываю. Кто может, у кого есть такая возможность. А теперь перейдем к следующей новости. Следующая новость, которую хотел бы сегодня зачитать, связана с тем, что Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 миллионов евро. Об этом... По итогам встречи с Александром Лукашенко заявил вице-президент банка Александр Ступ. Вот что тут цитата. Первый проект касается очистных сооружений, второй предприятий малого и среднего бизнеса, рассказывает вице-президент банка. Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси. Полная трансляция, тут вырезки с интервью есть на сайте Еврорадио FM этой статьи. У кого какие соображения есть? Ну о чем постоянно я говорил, что идет тоже сотрудничество не только с РФ, но и с остальными партнерами. но а ты новость, правда, за прошлый год декабрь, а не с декабря, по-моему. Просто многие соглашения такие, они как бы, ну, долго еще, допустим, по поводу дипломатов, например, американских, я вот тоже недавно посмотрел, узнал, оказывается, это не быстрый будет процесс, а он может, как сказал наш представитель, растянуться на долгие месяцы, то есть это не то, что вот подписали и все, и дипломатов американских много вернется сразу, ну, сколько было, это может занять долгое время, с Лукашенко как бы тоже так осторожно все делает, тоже и тут... Вот. Национальная библиотека Беларуси сообщает о том, что в библиотеке презентовали великий историчный атлас Беларуси. По поводу Дня Воли. Оппозиция также подала заявку и на проведение митинга 25 возле оперного театра. Мы знаем про то, что на стадионе «Динамо» собираются устроить праздник 24 потому что это выходной день все-таки, 25 понедельник. Но вот 25 возле оперного провести митинг. ОГП, БСДП, РОГ за свободу подали в заявление по поводу митинга. Об этом заявили в понедельник на объединенной пресс-конференции. Вот Также лидеры подчеркнули, что митинг – это не замена, это дополнение к концерту. То есть не вместо, а вместе. Концерт будет 24-го. Ну, если как там власть тоже отнесется. Может быть, просто в другом месте, не на «Динамо». Еще неизвестно пока. А митинг, вот по поводу митинга, что планируют до 25-30 тысяч человек ну то есть рассчитывают на такое количество сколько придет никто пока не знает но вот такие планы да конечно говоря о массовых мероприятиях мы тоже знаем что и законы которые вышли по поводу ценников на мероприятия. то есть если ты хочешь собрать там организовать мероприятие до 100 человек то там такая небольшая сумма не помню там сколько но не очень большая больше 100, там, по-моему, уже 600, 600 рублей, что-то такое. А если там 1000 или что-то такое, то там вообще какие-то запредельные суммы. Безлимитное количество, там 6000 с чем-то рублей заплатить. Так что, как бы, власть, интересно, такой закон приняла, что теперь становится невыгодно даже митинги такие организовывать. То есть они просто мало того что могут не разрешить так там даже если разрешат то просто придется огромные суммы платить типа на обеспечение безопасности чего-то еще хотя я очень мало верю что никого не будет задерживать и э, там не будет каких-то провокаций не, обычно... не, как кого задерживать кого задерживали на те, том же черном таких акциях задерживать не будут но ну, смотри Это не с... не санкционированы да. на да. Более... на концерте 25 марта людей живут задерживали там Которая с флагами я не знаю, а, а ты знаешь причину к примеру почему задерживали этих людей Ну, видимо, за нарушение установленных тех правил там с лозунгами видимо, наверное, да. нет. То есть, может то что может он пьяный был может что-то 7 не так было Я не знаю нужно узнать точности какие там были и самый прикол в том что нужно согласовывать одиночный пикет это вообще какой-то бред ну, видишь, власть очень сильно боится. Мало ли что. Один человек, оказывается, большая сила в Беларуси. Вот, следующая новость по поводу Белгазеты. Сайт Белгазеты заблокирован. Выход очередного печатного номера под вопросом. Ну, там по поводу скандала внутри редакции. Это связано с тем, что, вот, рассказал Андрей Бондаренко, что назначенный по итогам годового общего собрания собственника 2 января директора моего Белгазета, сайт заблокирован провайдером по решению основного собственника Кирилла Живоловича. То есть суть такая, что э, Кирилл Живолович и Юрий э, Каретников, которого Живолович назначил директором, они заблокировали, поскольку там в газете, в этой была опубликована статья по поводу определенных, там, так сказать, деятельности определенной э, Кирилла Живоловича. И... Поэтому вот они ее заблокировали. И теперь были проведены переговоры, и они как бы договорились, ну там с участием юристов, они договорились, что сайт будет разблокирован, номер выйдет, но необходимо будет эту статью убрать. Короче, там внутренние какие-то разборки. Вывалили какой-то компромат там друг на друга, что-то такое. Как бы, ну, такие вещи вот происходят. Не самое приятное. Но есть и приятные вещи вот смотрите по поводу бессмертного полка недавно в очередной раз уже ватники попытались зарегистрировать свою вот эту организацию коммунистическую сталинистскую я бы даже прям сказал вот фотография с портретами сталина ленина такие вот совки прям заскорузлые Значит, вот какая новость у нас. В ответили отказом на повторную заявку в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк». Об этом Тутбай рассказал экс-депутат, председатель оргкомитета по созданию общественного объединения Валерий Драко. Теперь активисты планируют писать обращение президенту и обжаловать отказ Мингрисполкома в суде. Ну, я помню бессмертный полк смотрел трансляцию 9 ну, мая. Тут э, дело в том, что куча альтернатив есть и, и есть про лукашевские акции. Да, да, я бы сказал, фридом там... нейтральные акции, то есть это память предков. Вот предки воевали в войну, берите портрет, как говорится, выходите, никаких проблем. А вот эта организация, это не просто, как вот некоторые могут подумать, там, э, они, э, так сказать, уважают предков. Да. Это пророссийская просоветская про советское, именно про То есть это радикальные левые движения. То есть они ну, продвигают сталинцемлеско, потому что многие же оттуда растут, даже очевидно ну, Естественно, а финансирование а, а вот оттуда. Что хочет, чтобы было именно от его организации. И в принципе правильно. Лучше так, чем по-другому, в принципе, чем от Кремля. Лучше свои именно, то есть про Лукашистские, чем про кремлевские. Это... Свои они да и есть. Это именно э, такая враждебная Беларуси организация, которая угрожает суверенитету, поэтому по поводу официальной регистрации им отказали. То есть это как бы знак. Для тех, кто говорит, что Лукашенко вообще все сдает и что ему на суверенитет наплевать, если было наплевать, такие организации уже давно зарегистрированы были. Это как бы пример того, он все прекрасно понимает и боится и, так сказать, не допускает, не допускает потери критических рычагов влияния. Не, ну в принципе хорошо, что вместо георгиевской ленточки вот это, ну, красно-зеленый флаг, это официального запрета на георгиевскую ленточку нет ватники кто хочет они носят просто это под таким сказать ну негласным запретом то есть чиновникам говорят прям что вот это носить не надо если вы не хотите проблем со своей службой вот есть яблочная, яблочная ленточка сказать, официальные видите, линии видите, лукашенко зеленый вместо да. георгиевской вот и все вот тоже интересная новость минский портал городской city doc сообщает о том что у минску звонили таксистку якая белорусскую мову на дух не переносит ну то есть произошел случай что фотограф минский астроном и фотограф виктор Малышец, у своем фейсбуку рассказал ну вот рассказал про этот случай то есть вызвали такси начали объяснять таксистке, куда проехать на белорусской мове а она сказала я вообще вашу мову эту на дух не переношу и после этого через определенное время и Руководство такси уволило и принесло извинения официальные вот пассажиру на своем сайте. То есть это тоже как бы определенный показатель тем, кто говорит, что у нас все совсем плохо и критически. Не все совсем плохо, видите как. Но это как бы с одной стороны, конечно, спорный момент. Но дело в том, что если бы она просто сказала, я там не понимаю, например, или ну повторите это на русском языке, это одно дело. Но она сказала именно, что она терпеть не может эту белорусскую мову, то есть это ну, один из государственных языков. И по закону, как бы, вообще-то положено, что если человек обращается к тебе на каком-либо из языков, ты должен как бы на таком ответить. Но это как бы не обязательно, но такое вот есть такая формулировка. А посмотрим что в чате пишут так вот тут приветствую всех витаю сумщины да наталья рожкова вам также здравствуйте так я сейчас далековато от куропата раньше жил в Боровой, рядом со всем помог бы всем чем мог ну хорошо Игорь, я просто ко всем обращался ко всем кто посмотрит послушает это видео кто может у кого есть возможность там кто проезжает мимо заехать в куропаты там на минутку поздороваться с активистами и поддержать их и, понимаете это очень действует это моральная поддержка не обязательно стоять всю смену там просто кто как может может кто-то может предложить какую-то помощь обязательно сделайте это поскольку мы видим давление усиливается так вас так угу. В прошлом году на бессмертном полку было много людей в майках с символикой ЛДНР, зеленых человечков и так далее. По сути, это или элемент кремлевской пропаганды. Да, люди выходили, многие там не с портретами погибших родственников, а с портретом Ленина, Сталина, с какими-то там серпами и молотами. То есть это уже совсем другое, не, не то, как бы для чего предназначалась изначально эта акция. Поэтому все это необходимо контролировать. Ну что ж, следующая новость. Комическая, абсолютно комическая новость. Борисовчане отправили сирийцам гимнастические оборучи в качестве гуманитарной помощи. Вот просто рука-лицо. Вот Что тут просто еще можно сказать? А почему бы не отправить гуманитарную помощь, скажем, нашим колхозникам, сельчанам, которые получают по 50 или даже по 30 рублей зарплаты и как-то на них живут. Почему им не отправить помощь? Да и даже говоря о сирийцах, ладно, оставим то, что у нас настолько богатая страна, которая прям может что угодно делать, но какая это гуманитарная помощь? Я думаю, сирийцы, э, голодные, нищие, они только мечтают о гимнастических обручах. Им вот просто делать больше нечего, кроме как крутить холухупы. Просто вот я не знаю, как это можно прокомментировать. Вот скажи, Фридор. Так, хорошо. Новость короткая. Тут даже никаких пояснений особо нет. Да они и не нужны. Все и так понятно. Вот новость поинтереснее. Радио Свобода сообщила о том, что администрация Лукашенко поставила задачу перевести 30% ТВ на белорусскую мову. Ну и дальше сразу пояснение о том, что пресс-секретарка пресс Лукашенко 30% на ТВ мая быть не белорусской мовы, а национального контенту. Ну это как бы сразу, иначе мне начнут писать, типа, да это неправда, там все опровергли, тут речь не о мове, о контенте. Вот я сразу говорю, что 30% контента на белорусском ТВ должно быть хотя, хотя бы белорусского. Где они его возьмут, я не знаю, но пусть попробуют. Это все-таки... Как, ну как-то странно Нет, куча куча, куча баблажа на это тратит я а, понимаю и... просто смотри у меня вообще централизованные попытки власти там что-то такое родить навязать это у меня выглядит это все просто как-то комично то есть президент подписал указ там создать it индустрию например в Беларуси или там создать качественное кино, которое бы там с Голливудом конкурировало, то есть, но ну это просто смешно. совковые это вот так прям по Совковому выглядит. Ну, ладно. Как бы идея хорошая, но просто как наша власть, как чиновники ее реализуют, я просто догадываюсь уже. Так вот по поводу контента. Керавница администрации президента Беларуси Наталья Качанова рассказала на сострече с коллективом компании БеларусКали об том, уже как бы, да. Рассказала на встрече компании Беларусь-Калий, да, о том, что надо на ТВ показывать 30% контента. Блин, Калий и ТВ это очень совместимые вещи, вообще-то. Ну, ну, ладно, хрен с ним. Вот. Что у, что Украине по поставлена задача об эм, наявности не меньше к 30% сотку контенту на белорусской мове. Поведомила газета Калишек Солигорска. Вот, ну, блин, вы вот что это такое? А, да. Ну, и пишет о том, что журналист помолился. Белсад этот а, аккредитовать, вот тебе эти 30%. Да, вот и контент. все. Радио Свобода. Белорусскомовные, сад Все, давайте. В кабельную сеть вместе с БТ. Вот первый раз там нажимаешь, допустим, первую кнопку, там там БТ. Вторую, хопа, там Билсад, к примеру. Ну, нормально, и все. Вот тебе, пожалуйста, лукашистская пропаганда, сад А третья кнопка, например, Россия 1. Выбирай, что хочешь. Одно посмотрел, другое, третье и подумал, где, где правда, по-твоему. На одном канале, на БТ говорят, все шикарно, зарплаты растут, безработицы нет. Выходишь на улицу, получил зарплату 300 рублей, пошел там, купил хлеба, уже половины зарплаты нет. Вот, как бы все понятно будет, где правда, а где нет. Вот это как раз то, что и надо, сравнение. Вот еще интересная новость, которую я, кстати, уже даже озвучивал. Она пришла на неделе о том, что делегация белорусских оппозиционеров поехала в Брюссель обсудить дело Золотовой. Риски для суверенитета Беларуси и выборы. Вот тут фотография с делегатами нашими. Утромашевский, Кубаревич, Конопадская, там и остальные. То есть вот приехали в Брюссель поговорить. По поводу дела Марины Золотова, это редактор Тутбая, которая находится сейчас под следствием, ее судят по делу Белта и ей угрожает приличный такой срок. Вот тут описано по поводу участников. Анатолий Лебедько у себя в фейсбуке написал. зам главы БНФ Янукевич на заседании рабочей группы в Беларуси в Европарламенте планирует говорить о необходимости в гораздо более активном сопротивлении кремлевской дезинформации, пропаганде и распространению фейковых новостей». Ну вот другие вот. Кроме того, как сообщила Радио Свобода, один из лидеров Белорусской Христианской Демократии Виталий Ромашевский, белорусские оппозиционеры расширили тезисы своих выступлений и хотят в Брюсселе обсудить и новое постановление правительства о стоимости услуг милиции, расходов на медобслуживание, уборку территорий во время массовых мероприятий. Вот то, о чем я говорил раньше. То есть, ну, по сути дела, власть, как бы, такими хитрыми способами пытается ограничить возможность активистам там до да, оппозиционным партиям митинги проводить, то есть официально все разрешено, давайте, только надо платить нереальные какие-то деньги за то, что при том, что милиция это и так оплачивается за счет средств бюджета, за счет граждан, то есть за что еще дополнительно приплачивать непонятно. Интересные дела. Вот интересная новость, я ее, кстати, увидел еще даже раньше на региональном портале Оршаев. Но и тут она тоже есть, поскольку вот она касается, кстати, одного моего земляка. Тут, тут есть человек тоже с Орши. Так вот, СБУ определила нескольких наемников, которые сейчас находят, ну, в этом, Вагнера. Наемников кремлевских Вагнера, которые сейчас в Судане находятся. Вот тут несколько человек, разные там граждане Молдовы, Беларуси, Грузии. В том числе вот есть белорусы. Двое белорусов, один аршанец. Они сейчас находятся в Судане. На Донбассе были. Сначала вот поэтому СБУ их определило. То есть они сначала воевали за ДНР на Донбассе, а теперь их перевели в Судан. Тут описано по поводу того, кто это, что они делают. То есть большая подробная статья. Ссылка там в описании. Кстати говоря, как и все остальное, ссылки на группы. Подписывайтесь, Telegram, Discord, заходите. Там все фотоотчеты с мероприятий, анонсы, все это есть. Поэтому в дополнение к видео обязательно подписывайтесь на группу. И тут же в описании есть ссылки на все новости, которые мы зачитываем. То есть, если хотите подробно почитать текстовую информацию, можете переходить и читать. Другая новость, тоже не менее комическая вообще. Просто вот ну, на такого же уровня даже как Сирия я думаю по поводу пикета снеговиков пикет снеговиков и 6 7 абсурдных справов, какие заводила белорусские правоохранники ну в первую очередь конечно пикет снеговиков другие дела мы пока отложим. вылепили снеговиков дети и все что нашлось там в машине бумажка против аккумуляторного завода но ну, это в прести то вот значит юлия не в этом обвиняют ну, то есть, дети там сделали снеговиков и налепили листовку. И из-за этой листовки теперь судят. Понимаете, как пикет снеговиков, это просто, ну, абсурд. Из той же серии, что и городовой. Кто-нибудь что хочет сказать по поводу пикета снеговиков? Как вам такое? Еще пикет в фотошопе. Прикольная тема, добрый вечер. Да, фантазер, добрый вечер. Была такая тема. Один активист нарисовал в фотошопе, типа он стоит, ну, себя с плакатом, вырезал и сделал коллаж возле здания Роводе э, или где-то еще, и выложил в сеть. И это все приняли за чистую монету. И на него, значит, административное дело составили, что он пикетировал возле здания. А потом оказалось, что он нифига не пикетировал, что это в фотошопе сделано. Короче, сели в лужу по полной пикет снеговиков и памятник городовому например перед которым милиция заставляла извиняться подростка перед памятником короче полный маразм так вот что тут у нас в чате еще пишут смотрю смотрю в youtube прямой так по поводу каналов тут он... так вот тут пишут, что Шер оказал, что было принято решение по украинскому каналу. Да, Юэй принято было решение по трансляции канала. Когда конкретно запустят, не знаю, но скоро должны запустить в кабельную сеть. Так что скоро будет в Беларуси украинский канал. Так, а вот дальше интересная новость, ну такая себе, это средненькая новость. Значит, в Гродно эвакуировали учеников гимназии из-за сообщения подростка в соцсетях о минировании. Утром 30 января милиция эвакуировала детей и подростков из учебного заведения в Гродно. Так службы отреагировали на сообщения в соцсетях от школьника о якобы минировании здания. Об этом сообщает Гурнинский исполком. Ну, естественно, никакой мины там не оказалось. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Часть 1 статьи 340 УК РП в отношении 16-летнего жителя Гродно. За такое преступление грозит наказание от штрафа и до пяти лет лишения свободы. Так что все серьезно. Не надо э, информироваться о заведомо ложных вызовах. Если действительно что-то есть, то сообщайте. А прикалываться не надо. За такой прикол можно до пяти лет получить. Это серьезно все. Вот тоже интересная новость. По поводу грядущей президентской кампании. Алена Анисим... Алена Анисим будет вылучаться кандидаткой у президента. Ну, кто не ведает, кто такая Алена Анисим, это наш депутат, у, так, депутатка палаты представников, да, якая разом с Канопатской там ад оппозиции. Так, будет вылучаться кандидаткой у президента Беларуси на ближайших выборах, про это и она заявила у эфира Еврорадио. По ее словам до такого кроку я емушая активизации ненавистника у беларуси но кто не знает вообще елена Анисим это она как там стар старшиня этого товары твор, творыства белорусской мовы да а поэтому конечно для нее это все серьезное дело. Но вообще, если так говорить про Анисим, то она не так много всяких инициатив в парламенте, в отличие от Конопатской, поднимала. О ней мало что было слышно. Обычно говорили, что в парламенте там поддержали такой-то там, да, патриотический законопроект Конопатская и Анисим. Ну, то есть просто как в дополнение писали, что ее фамилию, что она тоже поддержала. А чтобы она что-то конкретно предложила, особо как-то не было. Вот недавно, по-моему, что-то было там, она какую-то инициативу продвинула. А теперь вот в президенты решила пойти. Ну, окей, пускай, попробуй. Тут еще проблема, соберет ли она нужное количество подписей. Допустит ли ее. И вот сразу дополнение. Пять фактов про депутатку Алину Анисим, якая выросла пойти у президента. Депутатка палаты представников Стороженя Товариства белорусской мовы Алины Анисим обвестила про свой намер удельничать у наступных президентских выборах. Кто же такая с подароня Анисим, землячка и Куба была у Майстровни. Алена Анисим народилась у 1962 года, у весцы Савони, Столбцовского района. На той час это было поселище у 90 дворов. Так, у Майстровни Алена, ким только не была, спявачкой, удельницей, усих импрезов, сгадывал у своей книги Сергей Дубовец. «Так, наместница Трусова, депутатка парламента. Свядома на белорусскую мову, Анисим перейшла яше у початку 80-х. она кажа, что такий пероход не был вельми легким, хоть и она и привыкла разговаривать по-своему. Увезцы, нельзя быть весь час раздвоенным, тому я пошла далей», — заказала яна. От 1991 года Анисим працует в Институте мовознавства Академии наук, является наместником Олега Трусова у Товарыства белорусской мовы, одной из наибуйнейших недержавных организаций Украины. Так само Алена Анисим некий час вела передачу «Белорусская мова» на телеканале АНТ. Только у кострышнику 2017 года Алена Анисим уже сама узначала ТБМ, когда Олег Трусов вырешил рыху отпадшить от громадской деятельности, Мать и трех сынов. Так, э, уже пробовала улучшаться у президенты. Летом 2014 -го года. Ну, когда пятнадцатом году выборы были тогда. Так, перенесла тяжкую операцию. Летом у Анисим был инфаркт. Э, был Так, что там, подождите? Нет, у Палаты про ведь Так, где-то, подождите. Где а стрессы, вот, палаты про процесс так только.. -то, что ты -то, я сбился где-то. ими тяжко перенесло так, что тут по поводу операции тут на период обновления. В общем, какие-то проблемы были со здоровьем, что-то такое. Так, ладно. еще вот новость есть такая. Государство выделит 905 тысяч белорусских рублей новых учебным заведением БПЦ Белорусской Православной Церкви на выплату зарплаты стипендий. То есть в рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской Православной Церкви президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905 тысяч рублей аппарату уполномоченного по делам религии и национальностей. Деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся, ряда духовных учебных заведений. И тут расписано, какой там семинарий, какой епархии, там сколько чего. То есть тоже вот такие дела. Интересная новость от Белсата. То есть мы уже освещали о том, что, новости о том, что должны договориться были с Европой, и визы должны были подешеветь, но внезапно тут ЕС приняли новое постановление по поводу безопасности, и визы даже подорожают с 60 до 80 евро. Вот об этом сообщили. Еврорада и Европарламент завершили попереднее усгоднение проекту нового визового кодекса е3 э, так документ а проча продугледживая э, спрошение выдачи визу ну то есть получить будет проще но стоить будет дороже пока что так так что у нас пишут тут в чате Так, что на кончерговых реформал у адвокации от Лукашенки? Будет там новость об этом, по поводу его высказываний про биологию и про математику. Так. Чем занимается Татьяна Короткевич теперь? Я на кто и за кого? Ну, Короткевич, она, по-моему, даже... Будет и баллотироваться, наверное, я так понимаю. Ну, либо, может быть, сам Андрей Дмитриев будет баллотироваться тоже на выборах. Не знаю, чем она занимается, как бы там все у них так вот довольно тихо. Ну, говори правду, уже работает до сих пор. Есть и активисты, но ну, они там какие-то инициативы, даже вот поддерживают тунеядцев, собираются. Но только, правда, ничего там толкового я не слышал. Они сказали, вот, если что, мы там поможем каким-то образом там или юридическая какая-то помощь или что-то такое в общем так себе ну, вот, здесь... извини пропаст пропустил как это было новое что там без комментариев которая это я в чате чат решил почитать и там вот написал александр зайцев чем занимается чем занимается татьяна короткевич теперь и она кто из за кого так Александр Зайцев, если ты здесь, не пиши капсом тебя бот автоматически в чате заблокировал за капс. Ну, как бы это автоматическая модерация, я на нее не влияю. Поэтому просто осторожнее, ну, не надо писать капс, потому что бот, если что, банит. Это не модератор, если что. Простите, но это пипец. Это по поводу чего них с Беларуси? Так, Игорь Абибак, слова Украине. Так, да, героям слава. Так, мне кажется, лучший кандидат это от БНФ. А БНФ уже выставляет кандидата, кого там? Костусева. Просто я сейчас в основном слежу за тем, что будет на праймерис, там Павел Сивиринец будет, Николай Козлов, Юрий Губаревич. По поводу того, кого БНФ выставляет, честно говоря, я не в курсе. Так, у всем Брам, добрый вечер. А где мои любимые белорусы-московиты? А какие белорусы-московиты? В чате ты имеешь в виду? А, Ватников, наверное, он имеет в виду наших. Ну, хрен его знает. Лучший кандидат поздняк. Поздняк уже, наверное, наш гражданин США. Добротвор, який на российских ресурсах друкуется. Про добротвора будет статья. Кстати ж, вышло его подробное интервью. Ладно, перейдем к новостям. Чего тут уже потом почитаю еще чат? Вот. Интересная новость от нашей Нивы, пока что еще. Лукашенко и Путин домовились об новой сустрече. Размова об надо не наибольшей эффективности проционной группе по интеграции. Ох, oh, все это интеграция. интеграция. Александр Лукашенко 31-го студеня провел телефонную размову с Владимиром Путиным. Про это Белта поведомили у пресс службе белорусского керовника. Вот. Керовники держал, обмерковали стан белорусско-российского супросовництва, узаимодения у разных сферах, у тем лику развития экономичных относин. Александр Лукашенко и Владимир Путин домовились у ближайший час провести всю на которой баки обмеркуете реализацию домовленности, достигнутых на попередних пирамидах. Короче, домовые, о пирамидах э, и на замовах. 20 лет, которые уже идут, как бы. Да, это все бред, если честно. Да, кстати, Фридом, я тебе скажу. Ты знаешь, что у нас уже с 97 -го там года, наверное, или с 99-го действует парламент союзного государства который постоянно собирается принимает какие-то решения но о них никто не знает и они никакой роли вообще ни на что не влияет а в том-то и дело что они вообще никакой роли хоть 20 из этих комиссий создадут да. а они притом не фига не теперь об этом даже ничего не говорят я помню в начале нулевых там постоянно мелькали имена вот спикера этого парламента там павел бородин кажется был он как раз этим руководил парламентом союзного государства потом скандал какой-то был в 2007 кажется году его там сняли с этой должности короче а после этого вообще об этом даже не говорили это вообще выпало из новостей да, только карт кучу раз про это говорил да ну, это, это чухня Артем... какая-то чисто просто чтобы переговариваться дополнительный Понимаете? такой лука не может пыни не сказать иди нафиг никакого государства не будет он так пытается замылить типа да мы будем вести переговоры безусловно ну, ты, ты, ты, ты, ты читал только что новость о вливании из новых бабок потом мы еще неделю назад про дороги зачитывали новость, тоже вливание Левании. Дипломатическая новости. вежливость. Потом... просто... просто да, да, это просто дипломатия. Просто люди не понимают такое слово. Дипломатия. То есть, такая лоббирование... Дипломатии этих... нельзя просто послать на три буквы. Там надо вежливо сказать, и господин такой-то не мог бы вы пройти, там... он, он общается с Путиным, он продался. То есть, а как он с, ними, с ним не может общаться? Вот это у меня вопрос. М -м, Порошенко -то... тоже общается с Путиным. Ну и что? Как бы это нормально. Путин встречается с Путином, что Трамп встречается с Путиным, что он путинский? Это бред, серьезно. Политика это все-таки политика. Вот, кстати говоря, министр обороны Украины рассказал, видит ли он угрозу в Беларуси. Министр обороны Украины Степан Полторак считает Беларусь дружественной страной, народ который никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины. Об этом он заявил. В интервью радио свободе интересно почему его и вообще официальных даже лиц не слушают многие люди какие-то олигархические каналы блогеры там непонятные нагнетают истерию по поводу того что белорусы там чуть ли уже не украину собираются захватывать вместе с путиным не знаю, откуда вся эта истерия. Ну, просто послушаюсь кремлевских этих каналов, от них все это вычитали. В чат рулетки пообщались с Быдлом, с дрочерами, и по этим дрочерам делают выводы о всей Беларуси. Да, это вот это бред. Поэтому я хотел бы обратиться сейчас к украинцам, которые это слушают. Ваш министр обороны официально сказал позицию государства украинского. Все нормально. Естественно, надо держать порох всегда сухим. Я понимаю, что украинцы опасаются того, что Беларусь может там быть поглощена россии все такое. И надо укреплять границу, все такое. Ну так и мы же тоже укрепили границу в свое время там. Это как бы нормально. Это наоборот, украинцам наоборот нужно э, дипломатическую связь. Э, так вот, дипломатическая и, связь и... есть как раз. Ну смотрите, э, гусь же тогда заявил, что и правый сектор, что они всецело готовы поддерживать Беларусь и даже в том числе режим Лукашенко против Путина. То есть если что, помощь будет. Дипломатическая помощь, там лоббирование в Раде, если что, там людьми помочь, инструкторами, там все такое. Меня больше бесит этот аргумент украинский. Так вы голосуете типа за, за Россию, а почему мы должны, должны голосовать против России? Вот вопрос, почему мы должны голосовать против России? Вот, вот, я не понимаю логики. Они дают нам кучу субсидий бабло, и мы должны против них голосовать. Где логика? Я не могу понять. Почему мы против них должны голосовать? Я не понимаю. Мы должны взять. Они нам дают деньги, и мы должны против них голосовать. Такая логика. При этом мы еще сотрудничаем с украинцами и со всеми остальными, в других сферах. Это, Фридом, мы это, не не это не называется не многовекторная не политика. Лукашенко ведет многовекторную политику. Хорошо. То есть э, украинцы хотят, чтобы мы взяли и сразу же перешли на Запад. Так, так не бывает. Лукашенко наоборот, наоборот. Два, больше 20 лет строил союзное государство, выкачивал деньги с России. Он не может просто взять, порвать все связи и сказать, все, мы теперь враги и все, пожалуйста. Путин сам разрывает эту связь. Он сам признает скоро, что Беларусь будет враждебным государством. Уже кремлевские каналы нагнетают истерию, что тут фашисты, что здесь враги, не братская страна и все такое. Ну вот этот случай с казаком, зачем нужно было его вообще трогать, я не понимаю. Где логика? Наоборот, нужно показывать, показывать, что мы культурная нация, народ и так далее, граждане, которые относятся ко всем нормально. К россиянам, украинцам, полякам и чехам не имеет значения. Ну, главное, что это Беларусь наша и все, точка. Нет, ты тут понимаешь, дело в том, что такие товарищи, казаки, это как бы, ну, они демонстративно... Это примерно как с бессмертным полком в том-то дело, что они провоцируют, а вы на это ведете Нет, это конечно. наоборот. Пусть пусть э, у себя там в казачьих этих полках надевают попай. Они демонстрируют активно Я свою, слышу, свою Летом, э, то есть чувак в итоге получил и, и они добились его. Провокаторы. Так, вот тут пишут э, по поводу э, так. Да. По поводу Тышкевича. Игоря Тышкевича, смотрите, очень качественная аналитика, по-моему. Да, да, смотрим Тышкевича. его, Мы с ним даже как-то разговаривали здесь, в Дискорде. Подписаны на канал. Так, ладно. Давайте следующую новость. Потом мы тут отвлеклись немножко. Лукашенко высказался э, по поводу СМИ. Вот. Нарада Лукашенко. Хочет по-новому. Оцениваются рейтинги СМИ и переделить рынок рекламы короче он заявил о том что э, все государственные эти СМИ и, и печатные издания там прочее, они не справляются проигрывают интернету блогерам и короче по, на его мнение это плохо и надо что-то с этим делать и у нас как всегда прибегают к проверенным совковым методам. если ты не можешь Победить конкурента не надо развиваться, не надо становиться лучше, не надо там что-то такое делать, надо просто уничтожить конкурентов и все. И каким, каким бы ты говном не был, ты будешь лучшим, потому что просто альтернативы нет. То есть я так понимаю, что они будут Но, действовать сказали, вот именно: что торговля с экспортом и импортом уменьшается с РФ, а нефтепродукты меньше торговля становится с каждым годом. И мы при этом типа, присоединимся к России. Когда у нас все наоборот плохо с ними, ну, логики у украинцев вообще не понятия. Что они нас пишут? Вот эта логика их не могу понять. Им сказали, но они же не знают о ситуации здесь у нас. Это как и россияне за Уралом там где-нибудь. Мало чего знают о том, что тут реально происходит. Даже сами белорусы, кто-то говорил, там писал, по-моему, что даже у нас хрен ты разберешь, что в нашей знаю, политике. Масса белорусов просто политично То есть они занимаются своими делами. Ну вот, а, а ты говоришь про украинцев. Масса Наши масса. даже сами не знают, что тут конкретно происходит. А другие тоже, им вот говорят, по какому-то каналу показали, что суверенитет сдают. Вот они и повторяют это. Тут видишь, им надо объяснить, что не все так плохо, показать определенные вещи, что все совсем немного не так. И все. Просто понимаешь, если бы ты жил где-то там за Уралом и тоже не знал, что происходит, тебе показали, но ты тоже говорил, что вот там так. Пока тебе бы не объяснили. Теперь люди, которые знают, они уже, так сказать, будут ориентироваться на другие источники, смотреть что там и понимать, что все намного сложнее, не так просто, как им говорят. Да, пускай лучше бы украинских, не знаю, еще каких украинских белорусских, которые про ну, пальчица, опять же, пальчица. Дело в расписал, том, что он... многие не знают вообще, какие, что в Беларуси блогеры есть. Некоторые думают, что вообще ничего нету. То есть, то ну, реально, вот Евгений Киевский приходил уже тогда, он спрашивал у нас, какие источники, что вообще можно по Беларуси посмотреть, кого и почитать. Он слышал, что Белсад вроде какой-то есть. Ну, то есть, понимаешь, они не знают, я же говорю. Поэтому надо просвещать, давать источники, где можно независимую информацию о Беларуси черпать. И тогда все будет нормально. Тогда зомбаков станет меньше, которая будет идти с вытянутыми руками и говорить, что все вот там так и так. Ладно, вот другая новость. По поводу декрета о тунеядстве. То есть, вот здесь Марина Тарасенко из Гомеля намерена бороться до конца декретом о тунеядстве это кстати вызывает уважение потому что именно так и нужно она сказала что обратится в рэп и будет стоять в суде до конца хотя по всем вот этим законам которые нарушают по сути конституцию то есть типа декрета номер один она подпадает под его действие то есть она домохозяйка не работающая, и по закону по декрету номер один она должна платить тунеядский сбор однако этот декрет он вообще противоречит здравому смыслу противоречит конституции и она решила это доказать то есть идти в суд и доказывать чтобы они представили на основании какого закона вообще она должна платить сто процентов где в конституции написано что люди не работают люди во первых обязаны стопроцентно все работать. Нет, есть, да, есть статья. Вот, то есть, вот эти создатели декрета на что они ссылаются? Они ссылаются, что в Конституции есть статья о том, что граждане должны посильно финансировать государственные расходы. Там, да. Посильно и так финансируем. Там, да. Посильно. Что значит посильно? Настолько, насколько возможно. Если у человека нет работы и он не может ее найти, значит у него нет возможности. То есть проще говоря, ты работаешь, ты платишь налоги. Ты не работаешь, ты не платишь налоги. Вот так сложилось и все. У нас нет э, закона об обязательной трудовой повинности о том, что все должны работать всячески. Да, ну это понятно, это уже сто раз говорили. У вот нас по есть право, да, у нас есть и право вы, на вы труд. Хотите там что-то сделать, вот вступайте в рэп, как говорится, и там не знаю акции какие-нибудь, одиночные пикеты, привлекайте к этому первому декрету внимание. Да просто в суд, и... подавайте давайте и боритесь за себя. Понимаете, что тут дело такое, что за одиночный пикет просто анально покарают и все, и никто не разрешит тебя акцию провести. Поэтому... Я говорю, подать заявку. Заявки вступаешь. подают организаторы. Ты знаешь, сколько это будет стоить и каких это стоит вещей. Простые люди этим не занимаются. Не так надо тебе говорить сказал, глупости. правозащитную организацию или в партию и подать. И ты меня слышишь вообще? Нет, так в правозащитную организацию ты вступаешь, чтобы они помогли тебе написать жалобу в суд. Но они могут помочь тебе подать, к примеру, заявку на тоже пикет, к примеру. Не помогут они тебе подать заявку. Это государство тебя либо разрешит, либо запретит. Они сами организации эти должны подавать. У них есть регламент, во-первых. В регламенте указано, что это должно вырешаться голосованием. То есть, если это какая-то организация профсоюзная, то это должно выноситься на совет там да, руководящий. И должно приниматься решение. Будет ли, например, тунеядские марши организовываться, подаваться заявка или нет. То есть, если большинство проголосует, что «за», то тогда «да». Это не то, что вот просто кто-то захотел и сказал, все, я давайте буду делать. Понимаешь, что это так не делается вообще. Надо почитать сначала правила, регламенты и потом говорить. Не ну, надо так, Я в не говорю, люди сейчас знакомлются, которые там не знаю, а так Это касается жизнь. руководства, организации. Я тебе говорю, простые люди они вообще к этому отношения не имеют. Простым людям задача отстаивать свои права. Тебе пришла бумажка, заплати сто процентов, ты не хочешь платить, обращаешься в организацию. Тебе помогают оформить судебный э, иск, там да, обращения о том, что я не считаю себя тунеядцем, по закону я имею право не платить вот этот сбор не ядский, там и дополнительно сто процентов там за жкх и все и судиться просто вот и все по поводу мероприятий этим занимается руководство организации правозащитных организаций оппозиционных партий и прочее от людей требуется прийти туда если они хотят кстати забыли сказать что точнее что украинские представительство сказала что если что помогут нам а вот а, почему-то польские пока молчат это настораживает mm. ну тут да пока ответа не было ну посмотрим что еще как понимаете как польша просто часть ЕС и поэтому ЕС есть очень много вопросов по правам человека например к лукашенко они помогают экономически развивать там дороги экологию там, безопасность и прочее но в том что касается прав человека например лукашенко уперся рогом смертную казнь отменять пока не будем что там еще мы не будем там свободных выборов не будет свобода собраний пока не будет как мы видим за последним вот как раз поехали представители в Брюссель, и они ж будут этот вопрос выносить по поводу того, что надо там платить кучу денег за эти, за митинги. То есть, хочешь организовать, Фаридом, как ты говоришь, митинг, например, там на 100 человек, заплати 600 рублей, у тебя есть лишних 600 рублей. Если тебе разрешит так еще, говорит На 100 человек можно одиночные пикеты, там не нужно кучу денег. Нет, так одиночный пикет могут тебе просто не разрешить. Если государство сочтет, но что это, пикет, это пикет, геморрой. Можешь мне объяснять одиночный пикет. Нет, так это ты объясни чиновникам наших исполкомов. Они Слушай, просто скажут, они, нет, они, все. они не имеют права запретить. Ну, так, конечно, они имеют пикет. права. но одиночный ты им докажи пикет, это. Ты же докажи Ну, пока люди сначала подадут, ты посмотрю, как как именно запретят, то тогда посмотрим. А пока я не вижу, чтобы люди подавали. так следующая новость следующая новость у нас продолжение лукашенко о школьных уроках недавно посмотрел как изучают биологию но ну, это как бы начало затравка теперь в общем такое дело лукашенко на совещании вот сказал по поводу биологии и математики вот интересно его высказывание например он сказал э, похоже математиков от них только готовим. Давайте говорить откровенно. Не хочу быть ретроградом. Нам, наверное, меньше всего нужно в стране математиков. Понятие в понятия мат математике у школьников должны быть потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой но в великих математиках потребность меньше всего констатировал президент ну блин вот это просто вот как это прокомментировать я не знаю то есть у нас айти сторона у нас нет ресурсов единственное что у нас есть это как бы ну хорошие грамотные программисты там да, айтишники какие-то он говорит не математика нафиг не надо у нас их развелось понимаешь, математиков этих то есть это вот это что? прекрасно конечно прекрасно это чудесно ты послушай дальше что там будет в общем он сказал так то есть он хочет зарубить последнюю единственную там возможность перспективу какой-то беларуси зарабатывать деньги то есть войти вкладывают сейчас все до да, атишникам полный карт-бланш там обшоры разные и все такое льготные условия и тут же математики не нужны может просто в стране умные люди не нужны чтобы все баранами были, я так понимаю, наверное, так. И по поводу биологии он интересно сказал. То есть он заметил еще вот что, сейчас я прочитаю, про биологию. Вот По мнению Лукашенко есть и другие предметы, программы по которым выстроены неправильно. В качестве примера он назвал биологию. «Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию. Послушайте, курса черви, строение жизнедеятельности, и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом» я знаю что надо сделать червяку чтобы он был паразитом отрастить усы и занять президентское кресло вот тогда он станет паразитом паразиты вообще-то они изначально паразиты то есть есть червяки паразиты а есть нет Он говорит что главное сделать надо червяку чтобы стать паразитом но это блин вообще и так что да такие дела у нас дофига биологии и математики слишком много а что интересно надо наверное идеологию белорусского государства надо больше изучать заменить математику на идеологию белорусского государства и все тогда будет ништяк а, так что у нас тут пишут в чате так живее беларусь живи вечно М -м, слава украине так левое восстание не имеет национальности так чтобы было побольше идиотов а идиотам управлять легче М -м. Видимо, у Коли проблемы с математикой и биологией. Ну да, очень, кстати, интересное замечание. Вполне возможно. Вот, интересная тоже новость. Сле следшие пропунили расследование из них, изниклых политиков. Ну, короче, Захаринки, Красовского, Гончара. Вот тут фотография. Убитого Завадского. То есть, все, останавливают расследование. Типа, 19 лет прошло, хватит уже. Да, кто что думает почитаем в чате что по этому поводу думают пока вроде ничего так вот томас батура пишет в польше про калиновского мало знают калиновский был на территории литвы на территории польши главный был трогут э, так Это, видимо, вот к комментарию. Я том... интересная картинка по поводу восстания скинул 1863. Она еще не загрузилась, но там по поводу, типа, самого названия белоруса. Угу. Я вижу, вот есть тут. Вы на экран, кстати, может, и люди посмотрят. Северо-Западный край. Да, сейчас открою. По факту есть такая фраза у Калиновского, кого любишь Беларусь, то узаемно А на самом деле там было не Беларусь, а Литва. То есть он был литвином по факту. То есть завождение ВКЛ, то есть и с Посполитой, то есть и короной польской в этом плане. То есть, по сути, те люди, которые жили на территории Беларуси, являлись Литвинами. Ты на самом деле слышал такое, что он говорил не Беларусь, Литва? Еще раз услышал. Я... Ты на самом деле слышал, что он говорил не Беларусь, Литва. Ну, По-моему, говорил Беларусь. Что не очень хорошо, но тем не менее так говорю, Беларусь, по-моему. Сомнитель... Еще... Сом... Сомнительная какая-то бумага это называется "Русское дело" в Северо-Западном крае автор какой-то И. Корнилов. Что это вообще такое? Издано в 908 году. Что это такое вообще? Похоже на какую-то имперскую брошюру российскую. Так, вот, еще одна новость по поводу высказываний Медведева. Медведев встречался с Сергеем Ромасом, они обсудили поставки санкционной продукции в Россию через Беларусь. Медведев опять, так сказать, заметил, что контрабанду гоните. Белорусские ананасы растут тоннами, икра там, что там еще, креветки и прочие, Прочие кальмары всякие, болотные. Также во время заседания в узком составе один из вопросов, в который поднимался вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич медведев, да, представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться. Так, э, обвинения от российской власти в адрес Беларуси за поставок санкционки звучат периодически. Россия ставит под сомнение эффективность санкционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. Беларуси в свою очередь заявляют, что в этом замешаны крупные фирмы РФ и дельцы с тяжелыми погонами. Но то друг друга обвиняют. И еще одна новость, последняя у меня в списке, связана вот с тем, премиум жилье, премиум жилья в, место, в месте, где нашли останки узников где-то в Бресте, не будет. Власти расторгли договор, то есть вот комиссия по инвестиционной деятельности Брестского облсполкома отказала ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта строительства многоквартирного жилого дома» с многофункциональным комплексом, сообщает Брестский Вестник. Ну, так, такое вот здание, там, где останки. Так, вот. Улица, по улицам Советской, Держинского, Куйбышева и проспекты Машерова. В ближайшее время инвестору будет направлено уведомление о расторжении инстинционного договора. Согласно проекту, на участке должен был вырасти четырехэтажный многоквартирный филойдом. дом с многофункциональным комплексом. На четыре подъезда планировалось всего 70 квартир. Продажа квартир осуществлялась через жилищные облигации. Цена квадратного метра от 1250 долларов. Почему обл. полком отказал в заключении доп.соглашения к инвестору пока не сообщается, однако ранее на месте строительства квартала обнаружили массовое захоронение времен войны. Предположительно, там были захоронены расстрелянные узники Брестского гетто. 30 января в интернете появилась петиция с предложением запретить строительство в местах массовых расстрелов узников брестского агента я вот еще одну картинку скинул ну да ладно так это как бы вообще так не в новостях то есть мы как бы зачитываем в первую очередь конечно новости которые произошли на этой неделе а это как бы так не в тему вот кто хочет посмотреть картинку я специально ее скидывать не буду заходите в дискорд регистрируйтесь к нам и вот тогда вы увидите картинку так а что в чате пишут почитаем напоследок вы прочитали мою новость про налаживание экономических связей с Пакистаном. а где такая новость есть вот в первой колонке Либертиниевса. А, понятно, хорошо, сейчас посмотрим, что там по поводу Пакистана. Я вот с утра про... открыл глаза, смотрю, налаживаем связи торговые и промышленные с Пакистаном. И тут у меня тут же, так сказать, околоконспиративная теория возникла в голове. Я попытался ответить... Да, Я попытался себе ответить на вопрос, почему с Пакистаном. И тут вот, во-первых, в тексте есть ответы, что давно уже оказывается Беларусь сильно дружит с Пакистаном. А во-вторых, все-таки Пакистан локальная сверхдержава ядерная, как бы дружить хорошо с ней. Но Беларусь еще дружит с Венесуэлой, с Суданом Южным, с Кем понятно. Но ни у Венесуэлы, ни у Сада, у Судана нет, во-первых, ядерного оружия, а во-вторых, как бы хорошо заводить какую-то собственность на свою территорию, чтобы немножечко ядерный зонтик тебя прикрывал, а, чтобы это в да. случае какой-то это... агрессии, да, чтобы Пакистан мог защищать свою собственность на территории Беларуси. Хотя это не поможет. Это такая околоконспиративная теория. В принципе, Россия договорится с Пакистаном о каких-то компенсациях в случае чего? Дело одного дня. но ну да, договорятся. Министр наш, смотрю, пишет, ⁇ We want the best possible relationship with Russia and a normalized relationship with the West. ⁇ Ну то есть, как всегда, короче, мы с Западом будем из России дружить. Наш министр, как бы, ничего нового не говорит. Он всегда как-то такой, мы друзья со всеми, мы хотим со всеми как бы торговать, всех доить, и, и Пакистан, и с Индией, наверное, еще договорятся, я уверен. Нет, Кравченко, да, это у вас это у вас кто, Кравченко? А... Министр иностранных дел или кто? Заместитель, министр у нас Макей вроде как иностранных а, дел, вот, это заместитель значит, Кравченко. Нет, тут, много пишет. На самом деле, у Беларуси с Западом есть огромная Количество точек соприкосновения выгодных западов, конечно, географическое местоположение. Так сказать, Беларусь вот тут вот Кравченко говорит, предлагает посреднические услуги по самым разным направлениям, начиная с конфликта в Украине, заканчивая э, какими-то там транспортными вещами натовскими. Вот. То есть и он тут прямым текстом говорит, что мы готовы к военному сотрудничеству с НАТО. Какие проблемы? Кравченко говорит? Да. Да, Знаешь? он заявил об этом на встрече там в Вашингтоне, что НАТО для нас не является врагом. НАТО наш союзник. Патролил Путина. Ну, не ожидал. От товарища Кравченко. Главы КПРФ. Я так ну, понятно что как? это не его мнение. Понятно, что это мнение Лукашенко. Кравченко сам от себя бы такое не сказал. Лукашенко дал понять, что если что мы готовы сотрудничать с другими силами, так сказать, переориентироваться от России назад. Что получится, не знаю, но как бы само заявление, я думаю, Путина неплохо потроллил. И потом вот еще одна как бы новость такая экономическая: что Лукашенко снизил экспортные пошлины на я не знаю что такое. Строитран, газ, газолин, газолин первое, бензин переварч, что ли какой-то. Да, газолин, бензин какой-то. Какой-то бензин первой очистки и просто бензин. Как ты думаешь, чем это связано? Честно говоря, вообще даже не знаю. Это связано с тем, что теперь белорусский бензин будет чуточку дешевле для покупателей, например, в Украине. Понятно. Потому что, чтобы такое говорили, строить же это, я читал новость, это касательно, правда, России, что Татнефть и там другие эти компании российские строят, очистные, короче, ну и, и НПЗ всякие для переработки нефти тяжелой, из Поволжья, там Татарстана, там до 96% перерабатывают, чтобы, ну то есть, чтобы меньше мазута было и больше, так сказать, получать более качественного продукта, педина там. И, видимо наши решили там тоже сбить цену, но ну, чтобы конкурентоспособными оставаться, а то видимо россияне хотят отказаться от белорусских НПЗ и у себя там перерабатывать больше. Понятно, теперь понятно, то есть сделать бензин, бензина, нефтепродукты чуточку конкурентоспособными, то есть за счет госрегулирования. Но тут проблема Федя такая, если они будут конфликтовать с Россией, то сырье-то они будут покупать, видимо, дороже, потому что так раньше напрямую пошлины шло, а теперь придется перекупать у Азербайджана, там, у Ирана, какими-то окольными путями. Вот с Мадурой, может быть, договорятся. Но опять-таки с Мадурой там танкеры надо гнать. Не знаю, честно Это говоря. Нет, куда с Мадурой теперь точно. Не договорятся. Нет, как раз таки вот сейчас Викс хорошая возможность договориться с Мадурой. Ему сейчас нужна любая помощь. Все сейчас против него, а Лукашенко скажет: "Дружище, Мадура, давай, ты мне нефти пару танкеров подгонишь, а я тебе". Да нет, в... Дима, я думаю, говорю... сейчас Лука Лукашенко не дебил. Он, конечно, Ну как это? Он заявил по телефону дебил. прям, что мы поддерживаем Мадуру, так вот это друг наш. Когда весь мир сказал, что мы поддерживаем Ху... Хуана гуэйда Потом мадурок да, Путину полетел. К другому своему другу, еще большему, чем Лукашенко. Потому что более влиятельный. В общем, стройтрангазолин ⁇ это какой-то первичный переработки бензин, такой чистый. Без добавок каких-то, э -э, крекинга и прочего. Короче, полуфабрикат, насколько я понимаю. И, в общем-то, такое вещество логично. То есть ты как бы его выгоняешь грубо, а потом передаешь, допустим, какому-нибудь Шелу, и Шел уже по уникальному своему рецепту делает уже свой бензин, там добавляет, доочищает и все такое. Интересно, что теперь россияне будут делать с этим? Бензилл и их нефтью, можно сказать. У них там куча контрактов было по этому поводу. Все, теперь не будут добывать. Но если Гуайда придет, то, наверное, уже тогда не будут кучу бабла потеряют получается поэтому поэтому поэтому поэтому туда вагнеровцев и нагнали потому что они хотят видимо до последнего держаться защищать этого мадуру они там с ним заключили соглашение какие-то естественно видимо оплата нефти всего а есть а есть четкие свидетельства о том что туда поехали ну было где-то статья о том что перебросили туда на рейтер если по моему была новость по этому поводу Рейтерс канадская компания информационная, она тоже имеет право на ошибку. Я имею ну, в виду в с принципе, российской судь... стороны. В принципе, судить о том, была такая информация или нет, можно судить ну, по количеству человек, которые здесь слышат. Вот народ, вы слышали об этом? Я, например, слышал. Кто еще слышал? Видимо, больше никто. Что а там с новостями? Все. Новости готовы. Это как бы вот Федя еще дополнительную скинул новость. Ну что, как бы на этом тогда и все. Через неделю, если ничего не произойдет, особенно встретимся. Как бы да, анонс еще одного мероприятия я делать пока не стал, потому что все-таки далеко. Но заранее все-таки скажу, возможно кому-то это будет интересно. 10 февраля. Вот. 10 февраля в Минске организации значит правозащитные human константа планирует провести мероприятие в этом ресторане муля на кальварийской 1 провести мероприятие что там по правам то есть ну, приглашаются все желающие но надо зарегистрироваться в дискорде тут есть форма 1800 начинается 10 февраля ресторан мулян руш кальварийской 1 это в минске там будут рассказывать о правах человека то есть там какие-то будут даже конкурсы что-то такое и даже призы какие-то короче в такой более веселой развлекательной форме рассказывать о серьезном так что это я заранее предупреждаю на следующей неделе если будут новости то я еще об этом сообщу также уже кстати говоря зарегистрировался и вам тоже рекомендую ну что, на этом мы заканчиваем сегодняшний стрим. Всем до следующей встречи. На неделе, возможно, будут еще стримы и видео. Живи, Беларусь!